наших, в данном конкретном случае, занимается прототипированием, то есть печать на 3D предепрессиях, в ДМах, э и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, позировочные станки, в основном это, естественно, такие, больше для макетирования прототипирования, вот. то есть, соответственно, в основном это мягкие какие-либо заготовки, ну,